Да. Давай, скажу, рассказывай, рассказывай. рассказывай. Хорошо, вот сюда ставь, чтобы видно было. Он, у него и шлем. У него... Так, он у меня вот такой. Я собрала из других деталей. Вот такой у меня корабль. Вот у меня тут два шлема. Одна вот кепка. Одна кепка. Вот она моя кепочка. У -у -у. И второй вот такой шлем блестит. Вот это у меня антенна. Она, она показывает на телевизор. Вот это у меня телевизор. Вот это ящик. Вот такой у меня ящик. Угу. Стань вот. на эту сторону, ну, я с этой буду ну, сторону, вот, вот, вот, вот, вот. вот. Почему? Вот у меня там детали. Вот. Как называется твой транспорт? Это транспорт или что это? Это воздушный транспорт, но он не летает. Вот два, два рычага. Один назад двигается, один идет. Вот этот раз включить корабль и полететь вверх. Вот. А если включить вот так вот, после метро она поедет очень будет. А это просто выключить его. А это поворотник два раза лево один раз право вот и самое мне интересное, интересное это будет дед дед пистолет у меня есть вот такой вот пистолетик вот вот такой у меня пистолет вот как mm. раз в руки это вот Вот. Я хочу все убрать из этого ящика. Вот, то у меня было в ящике. Была у меня вот. Была у меня вот. Руку только убери, то не видно. Ты с той стороны показывай. Я руку твою снимаю, а не инструменты. Может, <соспитут> Ну и вот, что это, у меня. Это в ящичке было, да. да? Покажи сам ящичек, как он открывается. Вот сюда рядышком поставь. Вот такой вот ящичек для инструментов, да? Он открывается. Открывается он у тебя. Вот, вот так это, открывается. Вот это еда. А, это ящик для еды? Да. Чтобы и он вот, питался? Да, да, да. Вот я хочу как-нибудь, вот, чтобы у него вот эта маска. Такая вот маска. Вот а я ее пытаюсь, чтобы она сюда вылезла. А маска для чего у тебя? Это маска от одной игры, с Сима. Я взял, когда еще был в телене, с дядей Сашей жил. Я знаю, где он нашел такой. Как нам Не, не, это не оттуда! Это у Толика был такой самосвал когда-то, помнишь, мы делали Лего? Вот это от твоего самосвала когда я буду снимать? Давай, иди рассказывай. Нет, нет. Ты закончил свой рассказ? Нет. Мне кажется, ты не снимай. Ну ладно, рассказывай, я снимать. Я машину буду снимать, не тебя. Вот. Я тебя не буду снимать, я уже его не снимаю, только въезла, машину снимаю, которым просто... Маска внезла. И вот. человека. И человека, да. Вот. Угу. Вот. Ну что? Кстати, я буду наверху делать, и я все Ристочки. ну все ты закончил свой рассказ давай заканчивай последнее предложение и время у меня кончается уже 4 минуты ну, ну? и вот у меня последнее это у меня тут растет цветок цветок по имени ландыш по имени ландыш все понятно вот ставьте лайки подписывайтесь ставьте еще нужно. дизлайки Мам, всем пока